привет мы сегодня продолжаем рассматривать цены бумаги американского рынка посмотрим несколько я думаю бумаг вот и потом пойдем смотреть интересующие меня моменты в российском рынке в рынке форекс и рынке ценных бумаг сейчас я поставил таймер на 15 минут постараемся за это время все успеть а я напоминаю, что в описании к этому видео будет ссылка на вебинар, который состоится завтра, 11 числа 6 месяца в 7 часов вечера по Москве, либо в 8 вечера по, Волгограде, по Волгограду. В прошлый раз мы с вами рассматривали бумаги Альфа-Бет-А, бумаги Альфа-Бет-Ц X-Google я думаю, что они ведут себя практически идентично. Смотреть там особо нечего. И поэтому мы с вами продолжим рассмотр ценных бумаг с Амазона. Кстати, на Амазоне мне нравится то, что там идет передача Grand Tour. Если вы в нее попадали... Это продолжение ТОПГИР. Вот. Ну, по Амазону что мы можем сказать? Линии баланса направлены вверх. Сильное движение восходящее. Значит, искать в основном здесь нужно а, покупки в этой бумагах по вашей торговой стратегии. Сейчас что мы заглянем на более мелкий таймфайл и увидим так ну на мой взгляд мы наблюдаем картинки повторяющиеся коррекции они вот такие вот были да? вот она вот она вот она и здесь на большой поверхности повторилась эта картина это была коррекция вот восходящей третьей волны. Возможно, всей. Возможно, это коррекция... Сейчас поясним. Возможно, вот эта коррекция всего восходящего потока. Это были местные локальные коррекции. Это коррекция всего восходящего потока. И здесь нужно дожидаться пробоя максимума в Амазоне за 2000 и смотреть, что будет с индикатором. Скорее всего, здесь у нас появится дивергенция, то есть цена будет выше максимума, а здесь будет уже слабенький сигнал АО. После этого бумага по идее должна скорректироваться и пойти в пятую волну. Опять же, за бумагой надо следить исходя из ваших стратегий и отмечать что у вас с ней будет получаться а, я имею ввиду в торговом плане AMD. между прочим <coughs> акция МД не с ним связана не самая приятная история значит я решил попробовать работу с ними на кстати стоит они а, неплохо на Тинькове и покупал вот примерно по этой цене только это было только это было где-то вот здесь вот это было да недалеко они а не сходи вверх нет я вру это не шестой год это был восемнадцатый год вот в сентябре я где-то купил по тридцать а, полагая на а, что будет развитие восходящего движения и вот все вот это дело я пересиживал на ВМД. но благо что линии баланса у нас направлены вверх а это значит что мы имеем восходящее движение это у нас была первая вторая это третья волна. Ну, собственно, здесь исключительно длинные позиции. Только нужно смотреть вот, что вот это вот за конструкция. Как она себя будет вести. ведет ли она себя также боковым движением. Либо это будет резкое восхождение вверх. С бумагой надо наблюдать и искать входы в длинные позиции. Вот смотрите, на неделе график очень хорошо считается. А кстати, я пару слов скажу об индикаторах, которые я использую. Значит, здесь абсолютно стандартные индикаторы. Вот это вот аллигатор. Это вот индикатор АО, делаем. если вы торгуете в МТ-5, это торговая система, в MetaTrader 5, да? то все они там есть. А вот это вот моя собственная скриптовая доработка. Эти точки, что значит? Вот эти нижние точки означают, что у нас с вами приседающие бары отражаются. На графике ромбики же зеленые или красные показывают дивергентные бары ну и собственно вы самостоятельно как трейдер принимаете решение в какой момент входить здесь на графике на недельном были замечательные сигналы с относительно коротким стопом и высоким потенциалом если мы заглянем глубже то эти сигналы уже становятся хуже хуже однозначно хуже поэтому <coughs> никак иначе как с недельки с недельного графика этот инструмент лучше не читать да? вот допустим была волна А, Б были сигналы на покупку два раза бы, ну один-два раза бы а нет, один раз вот на этом, вот на этом сигнале бы выбила цена пошла ниже и сделала волну C, да. Вот вам рынок, как он себя ведет в реальности. Так, American Airlines. Это, пожалуй, из американских бумаг на сегодня последняя. American Advance. И перейдем к российскому рынку. Мне бы хотелось еще успеть про биткоин рассказать. Ну, вот смотрите, мы смотрим с вами на 4 месяца на бумагу и здесь тренда как такового не было можем в месяц заглянуть и мы тоже самое видим что тренда здесь нету Линия баланса вниз цена идет к линиям баланса значит какая-то коррекционная волна но ну, восходящее коррекционное движение да а, ну на лицо тут удлинение то есть вообще вот этих вот уровней, да, вот мы наблюдаем дивергенцию, а удлинение вот дальнейшем знаем, что может быть куча дивергенций. Угу. Угу. Но это лично мое мнение, я никому не советую, да, но можно провести эксперимент где-то на этих уровнях. Даже возможно этот уровень сейчас. Нет, я бы дождался развития все-таки первой волны, отката после этого движения. Да, и по торговой системе бы вошел в по длинную позицию. Что-то мне говорит, что все это дело может преобразиться в некое.. внекое движение восходящее но в любом случае вот этот вот двойной зигзаг это либо волна Б, либо это была первая волна А, В и С. Длиняющееся такое. Но прикол в том, что это первая и вторая может быть волна запуска. Поэтому смысл входить в длинные позиции здесь есть. Но, опять же, искать по вашей торговой системе входы. Угу. Но тут достаточно длинные стопы. Так вот, если мы с вами присмотримся, да. на, недель... на недельном графике довольно длинные стопы, их бы я торговать не стал. Угу. Ну, в общем-то, вот есть а, сигнал на вход в короткие позиции. Есть сигнал на вход в длинные позиции. Но это опять же коррекционные волны. Надо ждать окончания а, вот этого вот удлиняющегося паттерна вниз. Удлиняющийся волн. И искать входы в длинные позиции потому что у нас здесь некая плоскость образовалась опять же искать позиции с коротким стопом потому что все это может быть 1 2 а может быть какая-то которая перейдет в дальнейшее падение ну думаю вот как-то так давайте посмотрим рынок ммб аймоеск я набрал аймокса что я хочу здесь опять отметить для для для всех интересующихся на четырехмесячном графике это не так заметно, но, в принципе, здесь мы видим параллельный рынок. И вот это вот АО начинает, индикатор АО начинает резко нарастать в этом месте. Это означает, что он запросто может перебить максимум вот этого значения. Скорее всего, это у нас идет первая вторая волна, а это развитие третьей волны. Причем, эта третья волна имеет удлиняющийся характер <свят> а, и это означает что бумаги составляющие листинг индекса московской биржи будут расти как-то пропорционально этому индексу раз индекс идет вверх значит российские бумаги тоже будут идти вверх что в этом плане интересно а, так и быть, я покажу вам терминал свой торговый. А, вот. Сегодня я вошел в короткую позицию по нефти бренд и вышел из нее. Почему? Потому что я полагаю, что здесь у нас идет некое коррекционное движение, это была третья волна. Четвертая будет и пятая еще. И вот на этой пятой волне буду я искать точки на продажу. Угу. А, вот что я хотел сказать. Смотрите, как себя ведет нефть. Ну вот мы неделю включим. То есть у нас уже по нефти идет некая. Снижающаяся коррекция. Если мы смотрим с вами на индекс МВБ, такой коррекции в индексе МВБ нету. О, о чем это нам говорит? Да, нам что-то ни о чем. На самом деле, ну просто есть у меня такое мнение, скромное, да, что наш индекс позволил себе отсоединиться от нефти. Вот это вот... То, чем я хотел поделиться с вами и теперь давайте посмотрим биткоин так как он будоражит ага, посмотрели форекс или и Так, у нас звучит сигнал. Мы еще чуть-чуть я займу вашего времени. Сейчас совожу, какого найти штука. Биткоин. Все. Фьютирсы. Среди. Да что такое? А, вот. Туалет. все на все -на а бит вот что значит <соскорреские> давно я <соскорреские> не сидел в трейдинге вот биткоин ездим прикол так биткоин биткоин криптовалюты с есть доллар да. в чем проблема да ладно доллара вот он. юсд блин, зараза. <coughs> э, друзья, э, почему хочу еще поделиться своим мнением по поводу биткоина? Смотрите, какая картина. Вот тут вот у нас пока рисуется, ну третья волна пока у нас нету э, другого. Преодоление по индикатору а вот, АО, да, пока у нас это мы считаем третьей волной, это четвертая, это некая коррекция четвертой волны. Так вот, несмотря на то, что у нас разворачиваются линии индикатора аллигатора, мы находимся еще с вами... Такой вот штуки. Мы пока не вышли из плоскости, и у нас еще нет подтверждения того, что это восходящее движение. Так что я бы хотел предостеречь всех тех, кто м -м, вот из-за этого всплеска цены, возможно, бросился на рынок. А у нас с вами прошло А, Б и С, и возможно, это была только волна А. Но есть вариант что это развитие импульса вверх да если это у нас с вами развитие импульса вверх то тогда длинные позиции после этой коррекции стоит рассматривать вот от этих уровней 6 ну там около 7 тысяч семи пяти трехсот сейчас в биткоин лазить как мне кажется, не стоит, потому что еще непонятно, как валюта себя покажет дальше. Повторюсь, что вот здесь вот у нас есть возможность формирования э, такого момента, что вот это у нас прошла волна А, вот это будет волна Б. И еще может быть волна С. Поэтому аккуратнее, друзья. Так, на этом все. Я занял еще немножко нашего общего времени. Прошу прощения, до новых встреч. Если у вас есть вопросы, задавайте под видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!